мой пальчик лёгко, за решётку пошел, Что же делать, -то, молчишка, слишком долго зашёл. Здесь сажают всех, ребята, даже девочек беру. И сюда дождаться надо, и они, конечно, ждут.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 Чтобы питься в ней В одиноточке одиноко Только Путина на морде Скинем от их нитки сам соль С глаз упади Нам не страшно блиноко Революшн впереди! Ой, лёд, лёдка, не без так я точно говорю. Ой, лёд, от нас шли <motion> под лодка, Без Ой, лёдка, тюрьме, суток лодка, Российская, самозлёка, без предел и Ой, лёд, лёдка, велик народ залёк, Единка у меня лодка, Лёха, не без следы так глупо, Россия я точно говорю. Ой, Лёха, одна кижи погода, без солдата, ужас. За мудим свою. Ой, Лёха, в деревне все так глупо, Россия без пределы ой, ой, Лёха, у них народ золото, у буреного Лёха, у на Лёха, Милов, не, не, не, не, не переступи